Очень хорошо, если есть возможность порадовать близкого человека какой-то интересной картиной или скульптурой признанного мастера Но самые талантливые поздравители могут и сами сделать свой подарок Например, написать партнерет к празднику или сделать какой-то персональный подарок, связанный с искусством